Всем привет! Меня зовут Саша, и я одна из 96 волонтеров антивоенного комитета в Швеции. С начала войны мы приняли участие в более чем 50 митингах в Гольми, Мальме, Киотеборге и Льюни, 11 из которых организовали сами. Сейчас мы ищем активистов для организации митингов и в других городах Швеции. Если вам это интересно, напишите нам. Еще мы провели встречу с украинской писательницей, организовали перформанс и вечер писем политзаключённым. Мы постоянно сотрудничаем с благотворительными организациями и принимаем участие в акциях. В мае мы провели концерт но из за МС и Монеточ», которого было пожертвовано около 30 тысяч евро. На сайте антивоенного комитета вы найдете две наши петиции и карту с антивоенными движениями по всему миру. Полный отчет о нашей работе под этим видео, а также в наших социальных сетях. Присоединяйтесь к антивоенному комитету и до скорых встреч!